Приветствую вас, друзья, меня зовут Вячеслав Костенко, вы на моем канале о трейдинге и инвестициях в Украине. Не пугайтесь этой черной штуки, это просто мой микрофон, а не думайте, что какое-то огромное пятно на мне. Некрасиво, в общем, он выглядывает, но, к сожалению, пока так. Не попадает он полностью в кадр. В общем, поехали. Задумывались ли вы когда-нибудь, а сколько вы реально зарабатываете со своих инвестиций? Ну вот купили вы актив, проинвестировали, вроде бы он дал хорошую прибыль. Что дальше происходит? То ли сколько вы реально получите чистой прибыли со своего инвестиционного дохода? Я задался этим вопросом, попробовал разобраться. И сегодня в этом видео поделюсь ответом на этот вопрос с вами. Ну а прежде чем мы начнем, конечно же, я хотел бы вас пригласить в свой телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании. Это телеграм для инвесторов, для людей, которые интересуются инвестициями. В нем я выкладываю свои наблюдения относительно рынка, отдельных активов и того, во что интересно инвестировать. В данный момент поэтому подписывайтесь переходите по ссылке в описании к этому видео долго затягивать не буду давайте перейдем непосредственно к теме сегодняшнего видео данную таблицу вы сможете скачать в моем патреоне ссылочка на него также будет в описании к этому видео ну и давайте перейдем собственно к самой таблице попробую вам объяснить логику по которой я ее составлял делал ну и хочу сразу вас предупредить о том что я не математик, у меня с этой дисциплиной есть определенные проблемы, но все-таки, собрав волю в кулак, я постарался все-таки сделать и выразить в этой таблице то, как я считаю, будет правильным считать все комиссии, которые с нас забирают в процессе наш наших инвестиций. Ну, естественно, на примере конкретных брокеров, список которых вы, в принципе, видите сейчас. Здесь в левой крайней колонке. За основу мы будем брать инвестиции в Актив ВУ. Это ETF-фонд от Vanguard, который следует индексу S&P 500, то есть индексу широкого рынка. Для чистоты эксперимента я бы хотел перейти на ETF.com для того, чтобы вам Понимать, откуда я взял конкретные данные. Итак, берем мы доходность данного инструмента, среднюю доходность за прошедшие 10 лет. Она здесь показана составляет 13,49%, но давайте возьмем круглую, круглое число и пускай это будет 13%. процентов. И также нас интересует комиссия за управление этим фондом, она вот в этой вот колоночке expense ratio, составляет она 0,03% и начисляется она на ваш капитал один раз в год. То есть это годовая, опять-таки, комиссия за управление. Возвращаемся к нашей таблице и процент, который я, который мы будем принимать доходности, он вписан в этой колонке, то есть 13%. Все остальные данные, они Какие-то изменяются, какие-то подставленные формулы. Но ну, давайте, наверное, пройдемся непосредственно по основным моментам. Итак, процент за пополнение. Это начальный самый этап, э, комиссия, которая взимается с вас, как с инвестора, в момент, когда вы пополняете брокерский счет. Начнем с универа. Комиссия в пополнение в инвестиционную группу универ составляет 3 гривны, независимо от суммы, которую вы переводите, если я не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Далее, комиссия Freedom Finance составляет, если вы пополняете с карты, два с половиной процента от суммы пополнения. И следующий момент это интерактив брокерс, регистрация напрямую и регистрация интерактив брокерс через субброкера нашего украинского компанию Art Capital. И там и там это только SWIFT перевод. Составляет комиссия за свифт-перевод 12 долларов плюс полпроцента от суммы перевода. Здесь в денежном выражении будет исчисляться процент комиссии. Дальше комиссию за вывод. Мы также не забываем, потому что она для нас очень важна. В завести деньги мы завели, заплатили комиссию. Когда мы выводим деньги, мы также должны учитывать комиссию. Итак, в Институционной группе «Универ» мне, к сожалению, менеджер еще не ответил, но я так понимаю, что она тоже будет составлять ровно такую же сумму, как и завод. Если что-то изменится, я обязательно напишу об этом в комментариях, ну или, возможно, пересниму, хотя переснимать из-за одной только комиссии вывода, я думаю, не будет смысла. Дальше, Freedom Finance. Комиссия за вывод средств составляет очень приличную сумму. Это 30 долларов Минимум 1% от суммы или же минимум 30 долларов за вывод. То есть, если меньше 30 долларов, все равно с вас сниму 30 долларов за вывод. Это достаточно большая комиссия. Дальше идем. Комиссия за покупку активов в универе составляет 1, 1 гривна. В эквиваленте долларовом это 4 цента. Freedom Finance, здесь ситуация очень интересна, и для этого я бы хотел вас пригласить опять-таки на сайт Freedom Finance, для того, чтобы понять, какая же будет комиссия, и как я реализовал ее в своей таблице. Итак, значит, это мы знаем то, что иностранные актив мы можем покупать только через Freedom Finance Кипра, европейского брокера. И для того, чтобы понять... Какой из тарифов нам подходит? Видим, что их здесь аж 4. Нужно, естественно, зайти в свой кабинет Freedom Finance и увидеть, что нам предлагают. Нам предлагают All Inclusive in USD. Да? То есть у нас только один тариф, другого у нас нету. Соответственно, смотрим на All Inclusive, что же он предлагает. Итак, инвестиции в активы Соединенных Штатов Америки, Азии и Европы. Поехали. Значит, полпроцента от суммы по каждой транзакции плюс 12 тысячных доллара за каждую акцию но не менее одного и двух долларов за трейд так как реализовать вот эту сложную схему непосредственно в google таблице мне не представилась возможным я не знаю как это сделать просто-напросто поэтому я учел только два момента здесь для своей таблицы я взял только два значения это пол процента от суммы транзакции то есть которую мы совершаем сделку и 1 и 2 десятых доллара за трейд таким образом здесь просто подставлена формула которая высчитывает все относительно суммы пополнения. И теперь давайте сразу на берегу, так скажем, разберемся. То, что здесь я в таблице не учитываю частоту покупок на пополнение и так далее. То есть вот это высчитать я даже не знаю, каким образом возможно. То есть на каком-то периоде определенном. Поэтому будем брать за основу то, что вы заводите какие-то деньги, какую-то определенную сумму. И на всю эту сумму покупаете вот один актив, только индекс широкого рынка в выражении ETF -а от Vanguard VU. Так, идем дальше. Комиссия по Interactive Brokers напрямую, если вы регистрируетесь за покупку и продажу, составляет 1 гривна. Также здесь поставлена формула, которая дает возможность учитывать комиссию за неактивность. Interactive Brokers, которая, как вы знаете, если у вас депозит до 1000 долларов составляет 20 долларов в месяц, если свыше 2000 долларов, значит 10 долларов в месяц. Таким образом, мы берем здесь годовое выражение, и эти это данные будут меняться в зависимости от того, какую сумму проставим непосредственно в сумме пополнения вот в этой колонке. Следующий момент. Это налог в Украине с вашего... Дохода инвестиционного, который составляет 18 плюс 1,5%, военный сбор 19,5%. Здесь следующая колонка это в долларовом выражении, вот это вот вычитание этого процента. Далее, процент за управление активом от капитала. Этот столбец можно будет вами изменять, если вы вдруг захотите подставить другой актив, отличный от этого индекса широкого рынка, там любой... Потому что, допустим, равнозначный ETF от iShares, к примеру, может брать комиссию 0,06%, а не 3%. То есть в два раза больше, чем данный фонд Vanguard. Здесь еще я внес заметку, то, что заменить в случае расчета для иного актива. Следующий момент – это выражение в долларовом эквиваленте вот этих вот процентных комиссий. Чистая прибыль, я думаю, понятна. И процент чистой прибыли – это то, сколько же все-таки процентов на ваш инвестируемый капитал вы в итоге получите. Давайте начинать. Давайте просто ради интереса начнем со 100 долларов, хотя это сделать практически невозможно, так как, собственно, цена самого ETF Авангард стоит одна акция 347 долларов. И, как мы знаем, то, что дробные активы можно покупать только в Interactive Brokers, ну и, соответственно, через Art Capital таким образом. Freedom Finance и EGA Универ не предоставляют такой возможности, то есть там нужно покупать только целый лот. В инвестиционной группе универ лот стоит примерно 1000 гривен, то есть по факту это еще меньше 100 долларов. Freedom Finance у нас получается вот такая цена, то есть мы можем купить лот не менее, чтобы наш депозит был не менее 347 долларов. Ну и плюс еще нужно оставить процент за покупку актива самого то есть по факту должно быть больше денег я думаю что принцип понять давайте уже начинать и начинаем со 100 долларов дальше будем подниматься вверх Итак, в итоге со 100 долларов мы видим то что максимально выгодным для нас вложением является это вложение через брокера брокера инвестиционную группу универ следующий момент это все-таки freedom Finance, хотя это практически в два раза меньше ну и остальные Представители нам, конечно, показывают отрицательные значения, ну, оно и понятно. Долго не останавливаемся, идем дальше, пускай это будет 200 долларов. С 200 долларов у нас арт-капитал уже вырывается вперед и показывает положительное сальдо уже хорошо, но все еще и Га универ показывает максимально положительное значение. 300 долларов. Ситуация уже чуть лучше, но Freedom Finance начинает потихонечку догонять инвестиционную группу Универ. 400 долларов, как мы видим, то, что Art Capital и Freedom Finance практически сравнялись в своих, э, своей проценте чистой прибыли ну и доходности, соответственно. Поэтому едем дальше. 500 долларов, здесь мы видим то, что Art Capital уже обгоняет по чистой прибыли Freedom Finance, но все еще инвестиционная группа Универ остается более выгодной. 600 долларов, ситуация сравнялась Art Capital и UGA. Ига Универ. Они дают одинаковую чистую прибыль в процентном соотношении. Ну и третий уже на месте у нас Freedom Finance. То есть вы видите, как меняются приоритеты. 700 долларов. Арт Капитал у нас начинает выходить на первое место. Все остальное. Ига Универ второе. Третий Freedom Finance. Все еще, к сожалению, Interactive Brokers у нас отрицательное значение дают. 800 долларов. Лидером выступает Арт Капитал. Ига Универ второе, ну и Freedom Finance 3 за интерактив, уже молчу. 900 долларов, такая же ситуация, ничего пока не изменилось. Друзья мои, 1000 долларов, это, наверное, такая психологическая сумма капитала, на которую многие рассчитывают и высчитывают с нее прибыль. Вот, пожалуйста, что можно получить при средней доходности от индекса широкого рынка в 13%. Вы по факту получите чистыми... На руки 8,4% при инвестициях в арт-капитал, 6,7% в Freedom Finance и 7,4% через EGA Univer. Давайте увеличим ставки, пускай это будет 2000 долларов и посмотрим, как сейчас распределятся приоритеты. Наконец-то, Interactive Brokers показывает нам положительное сальдо, хотя оно достаточно плачевное. Всего лишь 3,2%, а 10% выходит на уплату комиссий и налогов. Арт-капитал 9,2%, ну и все остальное на ваших экранах. Давайте увеличим сумму, к примеру, до 5000. Итак, при 5000 долларах у нас положение по Art Capital практически не изменилось. Немножечко догоняет ситуацию Interactive Brokers. А вот инвестиционная группа Univer начинает позиции сдавать. Потому что при увеличении суммы инвестиций, как вы видите, Interactive начинает вырываться вперед. Давайте увеличим на 7. И Теперь при 7 уже тысяч долларов интерактив брокерс вырывается вперед и обгоняет инвестиционную группу универ. Freedom Finance уходит на последнее место. Друзья, 10 тысяч долларов. Первое место, как и прежде, Art Capital. 8,6. Второе место интерактив брокерс. Напрямую 6,9% Freedom Finance. Самое последнее место. И универ 7,5%. Давайте увеличим еще в два раза, пускай это будет 20 тысяч и посмотрим, что мы с этого получим. Итак, с 20 тысяч видим то, что Art Capital и Interactive практически сравнялись. Ситуация же с остальными двумя остается прежней. Увеличим еще раз ставку. 30 тысяч долларов капитала, 9,995, все-таки Art Capital дает наибольшее значение. Остальная ситуация ровно одинаковое. Первое место Art Capital, второе место Interactive Brokers, регистрация напрямую, Freedom Finance, простите, универ 3 и Freedom Finance последнее. Прошу еще обратить внимание то, что расчеты по Freedom Finance не будут абсолютно точными, так как нам не нужно забывать о э, вот этом вот офиксированной комиссии на каждую акцию, при покупке на каждую акцию. Я, к сожалению, не могу посчитать, сколько... Это будет при соблюдении всех определенных условий. Но будет это больше или меньше, я думаю, что точно не будет меньше. Скорее всего, в большую сторону это все идет. То есть Freedom Finance начнет сдавать позиции у нас еще намного раньше. Друзья, если вы считаете, что я что-то упустил или сделал неправильно какие-то вычисления, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. На самом деле я буду вам очень благодарен, потому что я смогу улучшить данные показатели. Для того, чтобы картина в целом была более прозрачной. Надеюсь, что данное видео было вам полезным и вы подчеркнули наконец информацию, сколько, сколько же реально вы сможете заработать от своих инвестиций в тот или иной актив, естественно, с оглядкой на их исторические значения прибыли. Что, конечно, не дает никакой гарантии дать такую же доходность в будущем. Но, к сожалению, другого у нас ничего не дано. Еще раз напоминаю о том, что эту табличку вы можете взять в моем аккаунте Patreon, ссылочка на него будет в описании. Ну а на этом все, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если это видео было вам полезным. С вами был Вячеслав Костенко, до новых встреч, пока.